Приветствую вас, любители рукоделия! Сегодня будем вязать новый ожожный узор, напоминающий паутинку. Делаем начальную петлю. И набираем цепочку воздушных петель. Раппорт вязания 12 плюс 10 петель. Для примера я набрала 58 петель. Придерживаем крайнюю пальцем и набираем 6 воздушных, то есть 3 петли подъема и 3 в узор. От той, которую держим, отступаем 2 петли и в третью вяжем столбик с двумя накидами. От столбика отступаем две петли и в третью вяжем столбик с двумя накидами. Три воздушных. Три петли пропускаем. И в четвертую вяжем два столбика с одним накидом. И в следующую петлю тоже вяжем два столбика с одним накидом. Три воздушных. Пропускаем 3 петли и в четвертую вяжем столбик с двумя накидами. Пропускаем две петли и в третью столбик с двумя накидами. Три воздушных, три пропускаем в четвертую два столбика с одним накидом. В пятую два столбика с одним накидом. И чередуем такие элементы до конца ряда. В конце ряда, когда связана последняя галочка, набираем 3 воздушных, Пропускаем две петли и в последнюю, третью вяжем столбик с одним накидом. Первый ряд готов. Приступаем к следующему. Разворачиваем вязание. И набираем 3 воздушных петли. И еще 7 воздушных в узор, то есть всего 10 штук. Галочку пропускаем. А над четырьмя столбиками вяжем четыре столбика с одним накидом, то есть столбик в столбик. Первый, второй, третий, четвертый. Семь воздушных. Над следующими четырьмя столбиками вяжем четыре столбика с одним накидом. 7 воздушных. Итак, чередуем элементы до конца ряда. В конце, когда связаны крайние 4 столбика, набираем 7 воздушных. От галочки предыдущего ряда отступаем 3 петли. И в четвертую вяжем столбик с одним накидом. Второй ряд выглядит вот так. Третий ряд. 5 воздушных. 3 петли подъема и 2 узор. Следующим элементом будем объединять вот эти 7 воздушных второго ряда и галочку первого ряда. Вот таким образом. Для этого делаем 2 накида и вяжем под оба ряда столбик с двумя накидами. Вводим крючок вот сюда, между столбиками галочки. Вяжем столбик с двумя накидами. Две воздушных. И еще один столбик с двумя накидами между столбиками галочки первого ряда. Должен получиться вот такой элемент. Три воздушных, столбик с двумя накидами в первый из четырех столбиков и столбик с двумя накидами в четвертый столбик. Три воздушных. И снова свяжем галочку над галочкой первого ряда, захватив при этом цепочку воздушных второго ряда. Столбик с двумя накидами между столбиками галочки. Две воздушных. И еще один столбик с двумя накидами сюда же. 3 воздушных вяжем галочку над четырьмя столбиками столбик с двумя накидами в первый столбик столбик с двумя накидами в четвертый столбик То есть в этом ряду мы чередуем галочки вверх и галочки вниз. В конце ряда, когда связана последняя галочка, набираем 2 воздушных. По воздушным петлям предыдущего ряда отступаем с конца 3 петли и в третью вяжем столбик с одним накидом. Четвертый ряд. 5 воздушных. Под 2 воздушных между столбиками галочки вяжем 4 столбика с одним накидом. Семь воздушных, одну галочку пропускаем, а в следующую, под две воздушных, четыре столбика с одним накидом. 7 воздушных. Эту галочку пропускаем, а в следующую четыре столбика с одним накидом. И так чередуем до конца ряда. В конце ряда, когда связаны последние 4 столбика, набираем 2 воздушных. Находим третью петлю подъема и в нее вяжем столбик с одним накидом. Разворачиваем вязание. Приступаем к пятому ряду. Набираем 6 воздушных, 3 петли подъема и 3 в узор. В первый из этих 4 столбиков вяжем столбик с двумя накидами. Четвертый столбик вяжем, столбик с двумя накидами. Три воздушных. Теперь будем объединять элементы двух предыдущих рядов. Цепочку из 7 петель и галочку. Вяжем первый столбик с двумя накидами в галочку. Две воздушных. Второй столбик с двумя накидами в галочку. Три воздушных. Столбик с двумя накидами в первый из четырех столбиков. Столбик с двумя накидами в четвертый столбик. Три воздушных. Два столбика с двумя накидами в галочку, а между ними две воздушных. Вот такие галочки вверх и вниз чередуем до конца ряда. В конце ряда, после крайней галочки вверх, набираем 3 воздушных и вяжем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема предыдущего ряда. В данном случае можно считать с любой стороны, так как петель было 5. Шестой ряд. Три петли подъема. Семь петель в узор. Первую галочку пропускаем. А во вторую вяжем 4 столбика с одним накидом под вот эти 2 воздушных петли. 7 воздушных. Еще 4 столбика с одним накидом, пропустив одну галочку в следующую. Итак, чередуем элементы по 7 воздушных и 4 столбика до конца ряда. В конце шестого ряда, когда связаны последние 4 столбика, набираем 7 воздушных и вяжем столбик с одним накидом в четвертую петлю от галочки предыдущего ряда или в третью снизу. Приступаем к седьмому ряду. Он полностью повторяет третий ряд. 5 воздушных. Дальше объединяем галочкой вот эти два элемента. Столбик с двумя накидами.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 Раппорт этого узора по высоте 5 рядов, с третьего по седьмой. Но в этом узоре есть еще и завершающий ряд, позволяющий красиво оформить край. Заканчивать всегда лучше полным рапортом, в данном случае седьмым рядом, чтобы в конце сформировался вот такой квадратик в конце и в начале ряда. Итак, свяжем завершающий ряд. На схеме я помечу его звездочкой. 5 воздушных. В первую галочку 4 столбика с одним накидом. Теперь вместо 7 воздушных мы набираем 4 петли. И в ближайшую галочку вяжем столбик без накида. Еще 4 воздушных. В следующую галочку 4 столбика с одним накидом. Дальше снова заменяем 7 воздушных. 4 воздушных. Столбик без накида в галочку и еще 4 воздушных. И так вяжем до конца ряда. В конце этого ряда после крайних 4 столбиков набираем 2 воздушных и вяжем столбик с одним накидом в третью воздушную петлю подъема.